Поток творчества, это объединение двух потоков, единое объединение любви и знаний. Творчество, которое здесь у нас, опять же, как в кривом зеркале в нашем мире, проецируется этим потоком, не является даже близким его отражением. Даже близким его отражением не является. Потому что под творчеством мы здесь называем черти что, в том числе обычное ремесло. Ну Я вот связал чего-то, да, я говорю, это творчество, а чего тут нового-то? Потому что любое творение должно нести на людьми. а ты связал, просто одним свитером стало в этом мире больше. Ну нового-то здесь что? Какую идею несет этот самый твой свитер? Да? Шарфик, перчаточки, носочки, неважно, это ремесло. У нас происходит подмена понятий. Из-за этой подмены понятий мы не ищем поток творения, мы удовлетворяемся ними слухой. Я понимаю, что я сейчас говорю вещи достаточно больные для некоторых присутствующих здесь и вообще для людей, да, которые пребывали в иллюзиях какое-то определенное время относительно собственной деятельности. Нет. Любое творение ⁇ это умение создавать новизну. Но создавать новизну, например, на потоке удачи, на потоке хаоса достаточно проще, чем на потоке порядка, на потоке власти. Почему? Потому что хаос сам по себе по природе, по своей подразумевает новизну. И это еще не творение, это введение в этот мир какого-то нового элемента, который, возможно, разрушит старую систему. Когда речь идет о разрушении, не идет вопрос о творении. Потому что если для творения надо что-то разрушить, значит, это, это не творение, это революция, а не эволюция. Творение подразумевает изменение уже существующей системы таким способом, чтобы система сама захотела измениться, сама, добровольно. Настолько бы ей пришелся, что называется, к месту, тот новый элемент творения, что все бы пошло добровольно. Например, новые учения. Да? Вспомните, как зарождалось христианство. Он сначала зарождалось на уровне, например, той же доброй воли. А огнем и мечом это началось уже позднее. И огнем и мечом они боролись не с не с язычниками, они боролись с ересью, то есть с еритиками когда уже сама система встала, когда уже учение было сформировано. А когда христианство только-только заходило, оно заходило как раз на совсем другом посыле, на добровольном принятии. На добровольном принятии, используя все механизмы старой системы. И простоту, и удобоваримость, и понимание людьми что это, да? и аналогию с самим собой, то есть христианство когда внедряло себя, оно внедряло механизмы, не противоречащие сегодняшним механизмам любого внедрения новой идеи. Поэтому оно и, поэтому оно и было принято, поэтому оно и завоевало определенные, определенные пространства и дошло до, до, до, до соответствующего уровня. творение Введение нового элемента без разрушения старой системы – это очень важно, но при этом таким образом, что система перестает быть прежней. Она неуловимо меняется и начинает двигаться, направляется, направляется поток времени в совсем в другом русле. Вот это и есть творение. Невозможно лишь только на потоке знаний творить. Поток знаний предпочитает все раздробить на разные ч... мельчайшие части и изучать каждую часть в отдельности. Изучение, доскональное осознание мельчайших частей. Поток любви невозможно творить на потоке любви, потому что он предполагает соединение всего совсем бездумно, не понимая, нужен этот элемент, который ты вбираешь сейчас в себя в свою систему. В будущем мире или не нужен, несет он в себе какое-то потенциальное изменение в пространстве или нет, скорее всего даже нет, потому что поток любви подразумевает, что ты будешь выбирать то, что в тебе есть уже однозначно, значит никакого существенного изменения не будет. И лишь только когда поток любви и поток знаний объединяются вместе, только лишь когда они формируют собой единую систему, происходит внедрение новизны в поток любви таким образом, чтобы все что, все что вводится, воспринималось бы потоком любви, как естественная часть себя. И когда это произойдет, когда творение само станет действительно доступно, поток любви и поток знаний должны к этому времени набрать все алгоритмы, то есть стать настолько мощными, настолько сильными, что ничем как бы новым их не удивишь, поток знаний должен уметь дробить все до мельчайших частей до самых мельчайших, сейчас вот до, до, до чего там? до фотонов да? сейчас дробить. Да? но никто сказал, что это самая мельчайшая часть. самая мельчайшая открытая часть. а поток любви должен все вбирать в себя без остатка и тоже добиться в этом деле совершенно виртуозных успехов не обладая липитами, то есть полностью снимая из себя лимиты допустимого впитывания, вбирания в себя. Сейчас все таки идет дифференциация, например, вбираю только свою нацию, не вбираю женскую, вбираю мужчин, не вбираю женщин, вбираю умных, не вбираю глупых, то есть есть разделение, дуальность, а потоки станут совершенными только тогда, когда до мельчайшей части все-таки доберется поток знаний и поток любви научится вбирать в себя все без остатка и без исключения, не разделяя. Потому что сейчас он делает так, выделяет значимое, все остальное перемалывает, выплевывает как не нужно. Вот такого он делать не должен. Здесь и поток знаний, и поток любви работают синхронично. Чем мельче поток знаний научится дробить, тем в большей степени потоку любви будет проще вобрать все в себя. Потому что не будет крупных элементов, которые невозможно переживать. Я понимаю, что это аллегория, и что сейчас достаточно сложно это воспринять, но все-таки постарайтесь, потому что мы говорим о вещах нечеловеческих. Легенды говорят нам о том, что когда единый бог хотел познать себя, он разделил себя на два потока, на поток любви и поток знаний, как раз на эти самые два потока. Поток знаний позволил ему раздробить себя на мельчайшие части, чтобы каждую часть. И рассмотреть в отдельности, он дал возможность каждой из этих частей, которая впоследствии стала богом, приобрести индивидуальный опыт, индивидуальные характеристики с тем, чтобы она вернулась к нему обратно уже обогащенно. Для того, чтобы эта часть божества приобрела, приобретала опыт максимально обширно, божество разделило себя еще на множество количества частей, которые стали душами людей. Соответственно, чем больше человек развивает свою душу на определенном потоке, тем в большей степени он развивает и силу своего божества. Поток любви нужен для того, чтобы потом склеить все эти вещи обратно, чтобы все видоизмененные части души, людей, сознания, божеств вернулись опять к единому. С полным познанием, со стопроцентным познанием себя же. Человек, который занимается творчеством и ставит творчество во главу угла, безусловно, надеется, что на своем, в своей форме деятельности он станет лидером. Потому что тот, кто несет с собой поток творения, не может не стать лидером. Он всегда первый, а первый получает право. Если ты творчеством называешь свое ремесло, то ожидать, что ты станешь в этом объеме деятельности первым, крайне глупо. Потому что ты не первый, но ожидание существует, и происходит оно исключительно из-за подмены понятий. Разочарование и прочие жизненные катаклизмы в данном случае неизбежны. Откат будет сильнейший. Этот откат сделает вам не кто-то, а вы сами самому себе, разрушив свои собственные иллюзии, разочаровавшись в происходящем.